Вода служит средой обитания для многих организмов. Из воды они получают все, что необходимо им для жизни. Водные организмы очень разнообразны, но все их особенности строения и приспособления определяются физическими и химическими свойствами воды. Вода способна накапливать и удерживать тепло. В связи с этим в воде не бывает таких резких колебаний температуры, как на суше. Животные заселили всю толщу воды вплоть до самых глубоких океанских впадин. Растения живут только в верхних слоях воды, куда проникает солнечный свет. Большое значение для водных организмов имеет солевой состав воды.